Всем привет! В эфире «Универ Ньюс. а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский научный центр выдвинул инициативу коллаборации с КФУ. Поволжская академия спорта наградили за знания. 15 мая ректор КФУ, как член Объединенного ученого совета, Казанский научный центр Российской академии наук принял участие в заседании органа, которое прошло на площадке технополиса «Химград». Подробности далее. 15 мая ШадгаФуров принял участие в выездном заседании Ученого совета Федерального исследовательского центра Казанский научный центр Российской академии наук, которое состоялось на площадке Технополиса Химград. Стоит отметить, что в феврале 2018 года Казанский научный центр РАН получил федеральный статус. Заседание Ученого совета Федерального исследовательского центра было посвящено уже подведению первых итогов работы центра в новом формате. Председатель совета акцентировал внимание на совместную коллаборацию с Казанским федеральным университетом для выполнения нового майского ука президента Российской Федерации. Председателем Совета было отмечено, что перед ними стоит задача по созданию не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями. Казань может и должна войти в число этих 15 центров, учитывая огромную базу Казанского федерального университета. Поэтому стоит обсудить дальнейшую совместную работу. В свою очередь ректор КФУ согласился с предложением, однако указал на необходимость тщательной проработки деталей. Пока это затруднительно в связи с тем, что не окончен процесс формирования нового правительства Российской Федерации. Пока же Объединенный ученый совет рассмотрел итоги перспективных исследований, проводимых членами центра, и скорректировал ряд внутренних правил структуры. Стоит отметить, что в ходе встречи состоялся обход лаборатории производственных линий, которые расположены на площадке технополиса Химград. Иоанн Шилова, в Казанском федеральном университете состоялась лекция шведского профессора. Чем поделился с российскими студентами зарубежный специалист, вы узнаете в следующем сюжете. В Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета прошла лекция почетного профессора Упсельского университета в Швеции Рольфа Тоштендаля для преподавателей, аспирантов и студентов КФУ «Критика источников метод и наука». Really to, uh, to Лектор обсудил со слушателями вопросы современного университетского образования, научных методов и источников. В частности, обсуждался вопрос современных и традиционных методов исследования истории. артем тупечкин владимир нелюбин 16 мая состоялась торжественная церемония чествования победителей и призеров Всероссийских республиканских олимпиад школьников. Самыми интересными подробностями прошедшего мероприятия поделится Аделина Гайнулина. Победителей и призеров заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников, а также их педагогов и родителей награждали в Поволжской академии спорта. В церемонии приняло участие большое количество лидирующих вузов Казани. Большой вклад в развитие образования отметила Елена Скобельцина, директор лицея имени Ловачевского Казанского федерального университета. Есть положительная динамика и за всем этим стоит большой труд. Не только ребенка, но и учителя. Стоит отметить, что педагоги на протяжении многих лет готовят школьников к Олимпиадам. И в течение десяти лет татарстанские школьники удерживают лидерство. Адель Шемилова, Аделина Гайнулина, Ленар Тавлисьяров, Универньюс. Российские города стали похожи на Сатурн. Ведь у них тоже есть мусорные кольца. Пришло время избавиться от свалок и полигонов. Но какой путь выберет Россия? Сжигать или сортировать? Олег Кашин расскажет подробнее. Три альтернативы. По старому захоранивать, как было, так. построить мусорожигательный завод, а третий вариант – это внедрить раздельный сбор отходов и довести его до 80%, как в городе Сан-Франциско, к примеру. Как во всем цивилизованном мире. Спор, который ведется не первый день. Нужно ли строить мусорожигательный завод в Казани? Не навредит ли это экологии? 15 мая в прямом эфире телеканала «Универ ТВ» прошли публичные дебаты «Мусорожигательный завод. Эмоции и факты». Построить МЦЗ в Казани решили на федеральном уровне в рамках приоритетного проекта «Чистая страна», который направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Но без открытого диалога с общественностью решение о строительстве завода принято не будет. Какая еще альтернатива? Нам говорят, что есть третий путь, стопроцентная переработка но его нет, потому что даже ведущие, ведущие страны в этом, есть пример Германии, где этот процент всего лишь 60%, они Лидеры в этом направлении. Мусоросжигательный завод это лишь последнее звено длинной цепочки переработки отходов. Подобный исторический этап уже проходили на Западе. Всего в мире функционирует около полторы тысячи мусоросжигательных заводов, которые, по мнению сторонников МЦЗ, не вредят экологии. Но проблема заключается не только в экологии, но и в том, какой мусор будут сжигать. Тот факт, что на МЦЗ в Казани будет попадать несортированный мусор, означает, что фильтры нужно будет менять гораздо чаще. В России нет бизнеса по переработке мусора. Например, батарейки со всех регионов страны везут в в Иркутск, где расположился единственный подобный завод. Логистические операции делают подобный бизнес неприбыльным. Формировать, восстанавливать, о чем Альберт Фаридович много активно говорит, перерабатывающую отрасль. То, чего сегодня в стране нет. Необходимо субсидировать производителя, который занимается производством продукции из старичного сырья, потому что она сегодня обходится дороже, нежели продукции из первичного сырья. Причиной недовольства экоактивистов в том числе стало место предполагаемого строительства МЦЗ в селе Осиново. Там уже расположился небезызвездный казанцем оргсинтез, и местные жители всерьез боятся за экологию и свое здоровье. Важно понимать, что задачей является не только утилизация, но и уменьшение производимого бытового мусора. А эта задача решается при помощи законов. Конов. Обязывать производителей использовать а, какую-то стандартизованную упаковку, материалы, например, которые легко перерабатываются. Например, это отказ от пластика ну, номер 3, номер 6 так Вера, понятно, понятно. Дет, и так далее. Это оборотная тара и так далее. Минимизация упаковки, потому что мы в последние годы имеем такую тенденцию, что товары становятся все меньше в меньшей упаковке, а упаковки все больше. Это все мусор, да, это реальная проблема. Привести пример просто своей семье, своей младшей дочери. Несколько лет назад. Она просто перестала пользоваться пластиковыми пакетами. Она носит с собой холщевку, да? простую сумочку. Да? И ее подруги многие начали делать, и друзья начали делать так. Это наша сторона, это наша часть, и мы должны это тоже признать, правда?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 как бы наверстать, и что мы пользуемся теми технологиями, которые у нас есть. Перед тем, как будет принято решение, Казань посетит большое количество экологов, не только России, но и Запада. Но финальную точку в этом вопросе поставят на общественных слушаниях. Олег Кашин, Универньюз. С 22 мая в КФУ состоится 4 международный форум по педагогическому образованию. Подробнее расскажет Диана Паскарь. С 22 по 24 мая в Казанском федеральном университете состоится 4 международный форум по педагогическому образованию. В этом году в КФУ соберутся более 100 ведущих ученых и практиков со всего мира, которые будут представлять 65 зарубежных университетов. Также приедут представители 88 российских вузов и научных организаций. Необходимо отметить, что число участников форума строго ограничено. В качестве спикеров выступят представители университетов Оксфорда, Гарварда, Глазгоу, Дрездена и представители многих других престижных вузов мира, такие как директор исследовательского института ГИЛНОМ, Ном, президенты Международной и Европейской ассоциации исследований в области педагогического образования и обучения Мария Флорес Фернандес и Тео Фублс. Среди представителей российских университетов выступит ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Очень важно, что к нам приезжают не просто иностранные ученые, а те, кто специализируется на подготовке учителей. И то, что они едут к нам, это признание нашего форума и прежде всего нашего университета. Международный форум проводится с целью изучения особенностей современного педагогического образования в России, а также анализа и общения его теоретических и практических подходов. Здесь, на этом форуме, собравшиеся наши коллеги будут обсуждать, Прежде всего, проблемы того, каким образом изменить подготовку учителя. Что нового можно сказать в этой области? Адель Шемилова, Диана Паскарь, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!